запись еще демонстражка демонстрация экрана это как раз хороший вариант для тех кто не хочет чтобы его видели на весь экран. так коллеги пожалуйста выключайте свои микрофоны потому что мне это сейчас будет очень проблематично делать. Итак, тема сегодняшней нашей встречи ⁇ это как приглашать на встречи. Я специально не стал писать там вебинары, онлайн-трансляции и так далее, чтобы у вас было четкое понимание, что по большому счету ничего нового мы не придумываем. Мы используем ту схему, которая для многих из вас выстроила ваши команды. Это приглашение и продажи вот с личной встреч. Когда после общения с специалистом, который показал свою компетентность, люди совершают нужные вам деньги, действия покупают, подписываются и так далее. Это прекрасно работающая, если говорить правильными словами, воронка продаж. То есть как мы приводим клиентов. Вот если вы хорошо умеете продавать либо рекрутировать с помощью личных встреч, давайте вот этот механизм, который у вас прекрасно работает, перенесем в онлайн то есть будем делать практически все то же самое с небольшими нюансами которые обязательно есть для онлайн трансляций. будем это все делать в онлайн Значит, я сегодня не буду рассказывать о всей этой воронке продаж продажи на вебинарах или вот на встречах онлайн потому что я об этом уже несколько раз рассказывал по субботам да? сегодня мы поговорим только об одной части этой воронки это как приглашать это самый важный момент, но один из самых важных моментов. Как проводить вебинары, как закрывать сделки, то есть после того, когда мы получим эти анкеты, я сегодня рассказывать не буду, иначе вебинар у нас затянется. Наша задача получить вот такой пошаговый план действий, который вы запишете, либо потом получите вот эту презентацию, и все у вас будет по шагам вариантов приглашения на мероприятия которые проходят онлайн их очень много существует ну, то есть колоссальное количество способов есть наша сейчас задача освоить простые способы вот ключевое слово тут простой почему потому что чтобы каждый человек мог эти действия повторить вот это очень важно сейчас мы не будем рассматривать все это многообразие я вообще хотел остановиться на двух но юлия сафонова которая лучше вас знает ваши технические навыки она предложила использовать еще один я его тоже сюда добавил то есть сегодня поговорим о трех способах приглашения на встречи онлайн встречи что это за способы они сейчас у меня отображены на экране вы их видите но я озвучу то есть первый способ ⁇ это, конечно, приглашение через социальные сети. То есть мы приглашаем на онлайн мероприятие, поэтому, извините, сам Бог велел использовать для этого соцсети. В социальных сетях приглашать на какое-то мероприятие можно колоссальным количеством способов. Вот из всего, опять же, этого многообразия мы останавливаемся только на двух. Это рекламный пост. То есть размещаем у себя пост на стене как это делается у нас есть в обучающей платформе очень подробно на примере социальной сети вконтакте все это рассказано. и второй очень эффективный способ простейший опять же способ это отправка личного приглашения вашим друзьям вот все что мы будем делать в социальных сетях обо всем об этом рассказано на нашей обучающей платформе кто проходил уроки Материалы по этим способам а, коммуникации есть. Надеюсь, теперь у кого-то будет понятно, для чего вот все это обучение было сделано или делается, Но для того, чтобы начать его практически использовать, хотя бы вот для того, чтобы приглашать людей на онлайн-встречи. Второй способ это способ, который Юля Сафонова предложила, это мессенджеры. Потому что у нас достаточно много людей, которые ну, не используют соцсети, либо там используют их в каком-то очень упрощенном варианте, но на телефонах, на компьютерах у вас стоят скайпы, ватсапы, вайберы. Я даже знаю, у нас есть люди, которые пользуются Telegram, что меня это очень порадовало. То есть это все средства, через которые вы также можете отправлять приглашения на наши онлайн-мероприятия. Это просто, это понятно, вы это и так делаете, переписываясь с людьми, да. Давайте теперь эти мессенджеры использовать для того, чтобы приглашать людей на наши встречи с нашими специалистами, которых у нас достаточно много, я надеюсь. И третий вариант. Вот обратите, пожалуйста, на него внимание. То есть я специально вчера пригласил двух людей, вот только для того, чтобы показать вам, что приглашать на онлайн мероприятие, вдумайтесь в это. Мы будем приглашать на онлайн мероприятие голосом. Просто позвонив человеку по телефону и рассказав ему, что ему нужно сделать. Четыре шага человек делает и попадает на наш вебинарный сайт, смотрит нашу онлайн-встречу. Причем, как вы понимаете, я прямо утром сегодня дописал, это можно делать и вживую. То есть вы встретились с человеком, да, у вас есть это скажем так, памятка по шагам, да, вы ее можете даже распечатать, да. Вот человек повторяет ваши шаги, эти шаги и опять же попадает на, на нашу онлайн встречу. То есть обратите внимание, вот эти вот три способа они закрывают на ну, весь спектр. То есть неважно ты ну, какими навыками техническими ты обладаешь, если ты хочешь строить команду, то есть развивать свою структуру через Классический, шикарно работающий способ ⁇ это через личные встречи, которые проводят специалисты. Ты приглашать должен, потому что ну, оправданий никаких нет, понимаете? Не можешь соцсетями приглашать через мессенджеры. Не можешь с мессенджерами, ну, звони по телефону, встречайся с людьми вживую. То есть оправдание может быть только одно, типа, я не хочу этим заниматься, но тут уже ничего не сделаешь, понимаете? И вот если вы будете использовать один или два, или вообще все три этих способа, это вообще будет шикарно. То есть можно посмотреть, какой способ у вас будет работать лучше, где будет идти лучше отдача. Конечно, вот этот третий способ, я о нем сегодня тоже достаточно подробно поговорю, этот способ, который, ну, с моей точки зрения, лучше подойдет для приглашения не новых людей, то есть не тех людей, с которыми вы не знакомы, то есть не надо рекрутировать сразу по холодному по телефону, не стоит тратить на это время, ну, с моей точки зрения. Голосом вы можете приглашать и должны приглашать своих людей, которые подписаны под вами, которые находятся в ваших громадных структурах есть люди, которые уже по большому счету забыли о вас, о том, что не зарегистрированы в компании. И вот сейчас у нас, благодаря вот этим онлайн мероприятиям, которые мы, надеюсь, будем регулярно проводить, получается шикарный повод этим людям просто позвонить и пригласить их на встречу. То есть зацепиться языком, ну а дальше, как говорит Ольга Васильевна, оставку понесло. Вот эти три способа, они очень простые, они легко повторяемые. Конечно, вам, как лидерам, нужно всеми этими способами поработать, ну, по мере силы возможностей, понять, как это работает, и потом просто рассказывать и контролировать, чтобы ваши люди этими способами или каким-то одним из них пользовались. Я тут специально еще написал четвертый, то есть другие способы, их колоссальное количество, если люди уже имеют навык работы в интернете, в соцсетях, они понапридумывают еще колоссальное количество вариантов. Их очень много, я даже их перечислять не могу. Идея всех этих способов сводится к следующему. Вашу реферальную ссылку на наш сайт, что такое реферальная ссылка, я расскажу, будет словарь, как сегодня попросили. да То есть вашу ссылку, вот эту, по которой вы приглашаете, вот эту ссылку просто нужно в максимальном количестве мест в интернете разместить. Вот и все. Чтобы люди просто на нее постоянно натыкались, говоря по-простому. И тогда будут переходы по, эти, по этой ссылке, по вашей ссылке. То есть вы будете как бы людей за ручку приводить на наши встречи. Значит, вот три способа. Они, еще раз повторюсь, очень простые и легко дублируемые. Теперь, зачем нам это делать? Я сегодня все-таки сделаю такой чек-лист с комментариями то есть, чтобы вы понимали зачем мы это делаем потому что вы все лидеры то есть вам нужно понять чтобы потом людям объяснить может быть не вдаваясь в какие-то подробности но с моей точки зрения вы все думающие люди вы должны понимать вообще за каким фигом мы все это делаем потому что если не понимать зачем мы это делаем какие мы результаты должны получить мы не можем контролировать и качество выполнения нашей работы ну и без цели вообще нифига не сделаешь, извините самый французский. Итак, какие же цели и задачи? Я вам их покажу, три основных, четвертую я сейчас немножко скрыл, но я тоже ее покажу. Значит, первая и самая важная цель. Чтобы в конце месяца да, вы говорили, что у вас там личных приглашенных, там не один, не два и не ноль, да, чтобы их было больше. Что вам нужно? Вам нужны анкеты, то есть контакты людей, которые эти люди оставили их сами, их не принудили, их не заставили. Люди пришли на интересную встречу, заполнили контактную форму, а на нашем вебинарном сайте есть эта контактная форма, я ее покажу. Люди ее сами заполнили. И вы получаете фамилию, имя, отчество и, как минимум, телефон человека. Но, как максимум, это Viber, WhatsApp, Telegram, привязаны к этому телефону. Что мы делаем дальше? Мы, естественно, начинаем с этим человеком общаться. Общаться с такими людьми значительно проще. Их уже не надо уговаривать, им нужно что-то объяснить. Это контактная информация, которую люди оставили сами. Конечно, если человек перешел по ссылке на сайт, да, он не понимает вообще, зачем этот сайт. Он посмотрел видео выступления и вообще не понял, что ему нужно делать. Потому что выступающий должен четко говорить. Вот эта форма, интересно заполняя, с тобой свяжется. Если четких указаний, что должен делать человек, нет, Анкет будет достаточно много вот таких непонятных, непонятно зачем заполненных. Я вам показывал такие анкеты у себя, да, Николай Васильевич наш замечательный заполнил. Вот женщина, которая приходила на встречу к нашему врачу, тоже ее там зачем-то заполнила. Но непонимание зачем и что делать. Почему? Потому что нет конкретных ясных инструкций у человека, который выступает. То есть нет еще вот этой культуры выступления на вебинарных сайтах, где нужно говорить, что и как надо делать людям, которые слушают этот вебинар. Но анкеты мы получать будем. И даже сейчас, я смотрю по статистике, анкеты есть. Но вот у меня там три анкеты было, две я выкинул, да одну оставил, я с ней работаю. Потому что схема приглашения с личных встреч, она... 100% рабочие, понимаете, ну лучше и проще, но ну, ничего не придумаешь, понимаете. Это первая задача для вас, анкеты. Это потенциальные люди в вашу структуру. Вторая, с моей точки зрения, самая важная задача. Это пошаговая инструкция новичку. Вы подписали человека в свою структуру. Человек хочет работать, хочет зарабатывать деньги. Он вам задает вопрос, что мне конкретно надо делать. Вот скажите мне, что я должен делать. Например, человек не хочет приглашать своих знакомых, родственников. Или, например, у него там другой круг общения, где его постоянно нафиг посылают, как только он куда-то идет. У, него, у людей нет доверия к этому человеку. Он не хочет ходить там с баночками по <coughs> организациям. Ну, то есть для многих вот сетевой именно с этим ассоциируется. Но человек хочет зарабатывать что ему нужно делать вот если есть люди из вас которые сами себе не могут объяснить как они приглашают людей вот что они могут рассказать новому человеку что ему нужно делать кроме каких-то общих фраз вот эта схема она очень простая то есть человеку нужно сказать новичку хочешь строить структуру пожалуйста у нас в понедельник в 19 часов проходят встречи их проводят настоящие профессионалы твоя задача просто приглашать людей на эти встречи все ничего не объясняя не рассказывая все вопросы на вебинаре на онлайн встрече, на эти вопросы ответит специалист, Он для этого и выступает твоя задача просто приглашать вот у нас есть три очень простых способа соцсети мессенджеры, телефон что ты хочешь использовать пожалуйста используй я тебе все расскажу чтобы рассказать, нужно самой хотя бы раз это проделать. Все, поэтому, когда вот будет такая простая инструкция, четкая, понятная, люди поймут, что о них заботятся и у них есть вариант расти. Ну и третья, конечно, задача. Я уже немножко о ней сказал, но еще расскажу. Если у вас есть уже большая структура. И вы по этой структуре не работаете. То есть люди о вас просто-напросто забывают. Можно сказать, что структура так медленно, постепенно начинает разваливаться. Поэтому людей нужно подогревать. То есть с, людьми, с людьми, извините, надо по-людски, с ними надо общаться. Им не надо звонить, когда у нас там появился там хороший товар, и его нужно э, предлагать. То есть некоторые воспринимают это немного по-другому что а, опять мне тут что-то там продают поэтому звонок с приглашением на абсолютно бесплатную встречу на которой человек который интересуется здоровьем а он пришел в компанию которая занимается здоровьем и вы приглашаете вот вот на такое шикарное мероприятие которое проводит грамотный человек может быть на уровень компетентнее чем вы понимаете это очень хороший повод чтобы, опять же, как-то с человеком зацепиться языком и как-то утеплить эти отношения. Может быть, пригласить его в офис. Но я не хочу вам даже тут рассказывать, потому что я слушал, как Нина Кузьминишна это делает по телефону. Мне до этого, извините, как до Китая там одним местом. То есть здесь главное ⁇ позвонить. И вот задача при звонке, при приглашении голосом... Даже не то, чтобы человек пришел из вашей структуры на этот вебинар. А здесь самое главное, до него дозвониться и с ним поговорить. То есть утеплить отношения, это уже будет очень круто. Вот эти три таких яркие задачи. Опять же, если вы решите хотя бы одну, либо две, а если вы будете закрывать все три задачи, а это можно делать, тут ничего такого сверхъестественного, то... Наши мероприятия по понедельникам в 19 часов, они будут приносить нам всем какую-то практическую пользу. Они нам будут приносить не просто какие-то там лайки, блин, просмотры и так далее. То есть не надо прыгать от счастья, что вас посмотрели там 30 человек или 300 или 3000. Вот плюньте на это слюной, то есть если вы провели вебинар и не получили ни одной анкеты, то есть никто не оставил анкетную, анкетные данные, за каким хреном вы его вообще проводили? Для того, чтобы просто ну, выпустить пар, показать, что вы звезда. То есть это можно делать, если вы в социальных сетях двигаете что угодно, но только не бизнес. Вы там блогер блин, какой-то, понимаете, то есть людям нужны эти просмотры. Это для них деньги. Для нас деньги совершенно другое. Для нас деньги не лайки и не просмотры. Для нас деньги анкеты. Анкета есть, ты молодец. Анкет нет, все. Значит, что-то не так с вебинарами. Либо люди не приходят, либо я их провожу не так. Поэтому вот эти три ярких задачи, вы их, пожалуйста, держите в голове, и все их можно решить вот с помощью простой вот этой схемы, Работающие схемы а, приглашения на онлайн-встречи. И четвертая схема, а, четвертая задача. Я вам о ней сегодня не буду много рассказывать, я ее только обозначу. Почему? Почему, например, там несколько суббот подряд я вот рассказывал об этой вебинарной воронке? Потому что, когда мы начинаем приглашать на вебинар, начинают работать механизмы, на которых вообще построен весь интернет-маркетинг. Вот, все держится вот на этом понятии. И это понятие называется реферальная либо партнерская ссылка. Рефералка либо партнерка, как хотите, называют это по-разному. Идея следующая, что если вы научились людей по своей реферальной или партнерской ссылке переводить на сайт, и человек, который прошел по этой реферальной ссылке, на сайт, сайт понял, что это ваш человек. Это не Вася, не Петя, на это ваш человек. И если этот человек на сайте совершил какое-то действие, купил, зарегистрировался, вы получили личную продажу либо человека в структуру. И все это держится на понятии реферальной ссылки или партнерской. И умение переводить людей на сайт, конкретно на сайт. Вот почему у нас именно вебинарный сайт? Потому что мы учимся людей пока переводить на бесплатность. Потому что наши вебинары пока бесплатные. Есть платные вебинары. Надеюсь, вы это тоже знаете. Да? Там люди платят за того, чтобы там присутствовать. Зачем нам нужно это умение? Потому что мы сейчас делаем интернет-магазин. И вот когда мы его сделаем, и если у нас не будут не будет людей то есть не будет группа людей которые умеют переводить людей по своей рефералке на сайт польза от интернет-магазина у нас не будет много то есть мы можем тоже говорить как вот москва 10 людей то есть объемы там, 10 процентов делает интернет-магазин почему ну, потому что во первых у официального интернет-магазина есть реферальная но нет партнерской ссылки то есть люди учитываются, а продажи нет. Чтобы было понятно и чтобы закрыть эту тему на сегодня. Вот Юля приводила хороший пример, он мне вообще очень нравится, это шикарный пример интернет-продаж, когда она рассказывала, что она там записала видео, там как она ванну моет, Юль, ну подправь меня, я сейчас в общих словах, да, записала, люди увидели результат до и результат после, начали ей писать в личку, там, продайте мне это, продайте мне то. И Юля начинает с этими баночками ездить там по городам, развозить и так далее. Это тяжелый вариант продаж. Это не продажа на автомате. Вот я сейчас продаю на автомате, потому что если я вам сейчас открою свой YouTube-канал, и потом открою свою почту, вы увидите, что там у меня поступила оплата, поступила оплата. Потому что у меня идут продажи на автомате. И как они делаются? Записали вот такой вот ролик «До и после» либо выложили какой-то пост и делайте конкретное указание не писать вам в личку вам это нафиг не надо обрабатывать эти возражения вы размещаете ссылку на сайт на страничку сайта где этот товар можно купить либо зарегистрироваться ну то есть вы размещаете свою реферальную ссылку человек переходит по этой ссылке и если он покупает это ваша личная продажа то есть не надо вести не надо договариваться не надо отправлять товар этим всем занимаются другие люди работники интернет-магазина ваша задача просто прорекламировать и разместить свою реферальную ссылку чтобы эти продажи зачлись на ваш счет понимаете как облегчается работа нет никаких возражений все что вам нужно делать рассказывать рекламировать товар или услугу и размещать свою реферальную ссылку и это будет работать и этому вы научитесь, но к этому нужно подходить. Вот давайте сейчас пока с простого, с приглашения на вебинары. Разберетесь, увидите, что пошли переходы, что пошли регистрации. Аналогично начинаем работать с интернет-магазином. Вообще ничего не будет меняться. Вот главное сейчас понять вот эту суть, принцип, на чем стоит интернет-маркетинг. Пожалуйста, в чате напишите, то, что я сейчас говорю, это понятно? Да, Игорь, я руками и ногами за, чтобы кто-то кто за меня это развозил по всем городам и весям. Ну да, потому что... Потому, ну, все, дело все... в том, что просто это склад, поэтому, ну. когда ты работаешь со складом, тебе приходится в некоторые города ездить, поэтому вот такой нюанс он присутствует. Ребят, нужно задавать вопросы, все абсолютно, любое слово, которое вам сейчас непонятно. Потому что вот если так. мы сейчас закончим встречу и будут какие-то нюансы непонятные, то опять была бессмысленная встреча. Ну, то есть вот вопрос. то, о чем сейчас сказал Игорь, вот этот смысл... У меня садовый. вопрос конкретный. Да. Конкретный вопрос, можно? Да. Вот продажа. Момент можно, продажи. Можно вопросы, вы их, пожалуйста, сейчас запишите, вот, пожалуйста, запишите, либо можете в чате писать. Я сейчас расскажу вот этот материал, потому что мы сейчас делаем запись, и чтобы потом ну, людям было проще смотреть, честно говорю. То есть мы отдельно потом сделаем блок ответов, я на отвечу на все ваши вопросы. Я понимаю, что лучше отвечать по ходу, но иначе мы сейчас просто ну, запутаемся, это честно говоря. Скажите, вот потому что я сейчас рассказал, по способам приглашения, для чего мы это делаем, это понятно? Вы понимаете? Да, что да, это, в... это все понятно, да. Понятно. Привлечение так, к себе ну, людей, это... конкретные привлечения и контакты все, ну, это и... все понятно. Утепление, да. да, контактов, да, понятно. Теперь едем дальше. Так... Это я рассказал. Ну и вот теперь, значит что нам нужно делать для того, чтобы начать приглашать людей? Есть три шага, они обязательными и необходимыми. Вот тут у нас тут из математиков есть, наверное, будет меня поправлять. То есть это те действия, которые нужно сделать один раз, но не выполнив эти действия, вы просто не сможете вот работать по нашей схеме. Действия простые. И они сводятся к чему? Вот Шаг номер один. Вам необходимо зарегистрироваться на нашей платформе, на VivaStars. Будете вы проходить обучение, не будете вы проходить обучение. Вообще параллельно. Главное, чтобы вы были зарегистрированы и у вас был подтвержденный личный кабинет. Чтобы вы могли начать пользоваться инструментами, которые нам предоставляет платформа. Обучение это один из инструментов, причем третий. А вот первые два инструмента это привлечение и обработка анкет. Мы ими еще не пользовались. Вот сейчас мы ими начинаем пользоваться. Поэтому пройти регистрацию нужно обязательно. Она бесплатная, на них чему не обязывает зарегистрироваться можно на данный момент по-разному я вам предлагаю простым способом это делать вот с нашего сайта zkbv.ru с его главной странички там есть кнопочка тренинг нажимаете на эту кнопочку попадаете на страничку нашей обучающей платформы на этой страничке есть видео почему я предлагаю именно так делать потому что там есть видеоролик он 4 минуты меньше 4 минут но там по шагам все расписано куда как нажимать чтобы вы это не объясняли, потому что вы уже сами это забыли. Вот есть пошаговое видео, как зарегистрироваться. Человек его смотрит и регистрируется. Кнопка регистрации есть, нажимает и делает. Значит, на страничке этой, я сейчас ее... Показать страничку или не показывать? Все видели ее? Показать, показать. Вот очень короткое имя то есть удача что мы его зарегистрировали домен с таким четырехбуквенным названием и вот видите кнопка тренинг вот сюда можете нажать либо можете вот опуститься вниз нажать вот сюда то есть куда хотите можете вот здесь вот нажимать попадаете на страничку нашей обучающей платформы здесь можно почитать команда а вот и есть видео по регистрации человек его смотрит Смотрит и регистрируется. Значит, какой нюанс? Посмотрите, видите, ID-спонсора. Здесь, вот на этой страничке, он четко указан, я свой указал. Коллеги, нужно четко понимать следующее: что если вы не планируете учить этого человека, ну, не хотите вы этим заниматься, да, то есть неохота вам времени нет, вы еще сами там ничего не выучили, да, если у вас бесплатный тариф, если вы не делаете рассылку по своей структуре, которая вас зарегистрирована на платформе, вы им не отправляете никакие сообщения, это можно делать автоматически, я об этом тоже расскажу. Вот если вы все это не делаете, то под кого этот человек зарегистрируется вообще по барабану, вот вам честно, откровенно говорю, значит тогда пусть он вводит номер ольги Васильевны и регистрируется под генерального директора если вы хотите чтобы у вас циферка структура увеличивалась там на единичку да значит пусть он указывает ваш номер но это не принципиально главное чтобы у человека был подтвержденный личный кабинет в который он может войти это разговор идет только о обучающей платформе под кем он тут будет да, это абсолютно не важно, это никак не связано с комп со структурой Vivasan. Вот Честно вам говорю, это вот, ну, вообще просто совершенно другое. Но об этом я говорил, но, видимо, надо это еще несколько раз повторить. Да? Показать личный кабинет, как выглядит. Есть у нас люди, которые его не видели вот если человек получает доступ в личный кабинет вот он выглядит вот так вот здесь аватарка человека который зарегистрировался вот аватарка спонсора под которого он зарегистрировался на платформе а вот структура и вот эту структуру можно выгружать и по этой структуре можно делать рассылки опять же здесь указан тариф на котором вы находитесь вот мне например интересно приглашать людей к себе Потому что я по ним делаю рассылку, и у меня тариф вот, спасибо, Борис Васильевич, у меня тариф директор. Если кто-то что-то купит подо мной, там купит курс какой-то, купит какой-то платный тариф, мне упадет денежка. Вот сейчас у меня финансы 00, да, но эта циферка может меняться. Ладно, не буду тратить время показывать. Так, ой, ой, ошибка. Главное, что идет разговор о покупке на веке роста, то есть да. не Вивасан, не наши да. какие-то продукты, век роста, и век роста вам выплатит эту копеечку. Да, да, да, да, абсолютно верно. Так, значит, о том, что человек зарегистрировался, получил доступ к личному кабинете, это первый обязательный шаг. Без этого никак, потому что мы не сможем использовать инструменты. Потом, шаг номер два. Он тоже делается один раз, он очень простой, даже я смогу это сделать, и все из присутствующих, это подключить вебинарный сайт. То есть для этого не требуется никаких денег, не требуется никаких платных тарифов, нужно просто в своем личном кабинете активированном выбрать раздел сайты, выбрать раздел спонсоры и нажать на кнопочку подключить напротив вебинарного сайта версия 2, я сейчас это покажу. Это делается один раз и делается в один клик. Посмотрите. Вот личный кабинет. Выбираю раздел сайты. Выбираю спонсоров. Передо мной открывается список сайтов, которые дали спонсоры. Если сайт подключен, зеленой кнопочки нет. Вот видите, у меня сайт для эфиров, версия 2, он уже подключен. Я вам сейчас покажу, как подключается сайт. Вот эти сайты у меня не подключены. Все сайты подключаются одинаково. Нажимаю «Подключить», говорю «Да, хочу» и нажимаю «Закрыть». Вот и вся сложность по подключению сайта. Я думаю, что каждый из присутствующих у нас с этим прекрасно, прекрасно справится. Следующее. После того, когда вы подключили сайт... Я хотел объяснить, почему сайт. Это будет очень важно для людей, которые сейчас проводят прямые эфиры, кому это нравится. Значит, почему именно сайт? Зачем я его сделал? Почему вот именно там мы будем проводить вебинары? Какие у него достоинства? Ради чего вот все это? У сайта единый адрес. То есть вместо шести ссылок, где проходит трансляция, мы размещаем только одну. Это приводит к какой-то порядку, какой-то стабильности. То есть, если у нас раз в неделю по понедельникам идет трансляция, она всегда идет в одном месте. И на этот сайт может перейти любой человек, неважно, пользуется он соцсетями, либо не пользуется. Главное, чтобы у него был интернет. И он смог перейти по вашей реферальной ссылке на этот сайт. То есть, единый адрес. Теперь, что очень важно, вот смотрите, вы несколько раз задаете вопрос, под кого там человек регистрируется. Но почему-то не задаете себе вопрос, а вот эти прямые для трансляции, которые проходят на личной страничке, для кого они интересны, для кого они выгодны. Вот если мы проводим прямую трансляцию на сайте, а это общий ресурс, он не принадлежит не человеку который выступает не принадлежит там техподдержки вам принадлежит вообще-то ольги Васильевна. но на этом сайте нет никаких контактов ольги васильевны нет контактов спикера нет там этого если вы приглашаете человека на страничку личную на которой идет онлайн-трансляция все ваши действия это продвижение вот этой личной странички, и вы должны четко понимать что вы человека пригласили, он посмотрел прямую трансляцию со страницы на том же Фейсбуке. Задайте себе простой вопрос, кому этот человек напишет после проведенной трансляции? Вам или выступающему на той страничке, на которой он смотрит? До 99% он напишет этому человеку, ну потому что он и так на этой страничке, и там есть кнопка написать сообщение. И вот уже непонятно, зачем мы людей приглашаем, понимаете? На общем ресурсе такой возможности нет. На общем ресурсе есть кнопка «Заполнить контактную форму». И когда человек ее заполняет, эти контакты получаете вы, то есть тот человек, который пригласил. И никаких разборок, никаких вот непонятных конфликтов на ненужном месте, их уже изначально не будет. На вебинарном сайте идет разделение работы. Кто-то проводит хорошо вебинары, кто-то на эти вебинары приглашает. И Мы работаем вместе, мы работаем командой. То есть мы не работаем в одно лицо, мы работаем друг на друга. Чем больше я приглашу, тем веселее пройдет вебинар, тем больше будет вопросов, спикер покажет себя. Чем лучше выступит спикер, и выступающий должен понимать, что он работает не на себя, он работает на команду. Люди к нему пригласили зрителей, и он должен говорить, ребята, заполняйте контактные формы, потому что он работает на команду. Следующий вопрос, следующий плюс сайта. Сайт работает 24 на 7, то есть всегда работает. Кто-то сейчас скажет, да у меня профиль также работает. Согласен. Но вот в понедельник возник такой вопрос, когда надо приглашать людей на предстоящий вебинар, на предстоящую онлайн-встречу. То есть было предложение, да, приглашать их в день встречи. Вот это вообще критическая ошибка. Почему? Потому что если вы ходили на какие-то серьезные мероприятия, там приезжает Стас Михайлов, на него уже начинают приглашать за полгода, потому что нужно собрать много людей за разумные деньги, да? Поэтому на онлайн-мероприятия, на серьезные, приглашают заранее. И если у нас встреча в понедельник, приглашать на нее надо уже во вторник, то есть за неделю. Кто-то сейчас скажет, люди забудут. Согласен, но есть очень простая методика им напомнить. Но вы поймите, когда мы говорим, что люди забудут, вы оперируете терминами своей личной странички на которой еще нет никакого никакой трансляции понимаете поэтому что туда переходить что там смотреть а на сайте всегда есть хотя бы запись прошлого вебинара и вся основная задача сводится к тому приглашение чтобы человек именно перешел и он хотя бы посмотрит запись сразу начнут работать наши маркетинговые инструменты захвата подпишись туда там оставь контакты и так далее и вообще-то может быть переход на наш сайт, где лежит запись вебинара, вам привезет даже больше, чем предстоящий вебинар. Может, человек посмотрит, ему сразу понравится, он будет думать, что это вообще прямой эфир, там написано вебинарный сайт, у меня такой было сплошь и рядом. И люди будут оставлять заявки. Поэтому на сайт можно людей постоянно приглашать. Вот неважно, когда там этот будет эфир. То есть эти приглашения нужно раскидывать постоянно. Это будет реально круто работать. Конечно, самое важное – это реферальная ссылка. То есть пригласить на вашу личную страничку по реферальной ссылке невозможно. Реферальная ссылка – это как раз этот человек закрепляется за вами. Это ваш человек. Не нужно там делиться, там, кто пришел, от кого пришел. Все это делается автоматически благодаря реферальной ссылке. Человек пришел – все, это ваш человек. Ну и, конечно, на сайте можно сделать элементы захвата клиента, которые на личной страничке никогда не сделаешь. Подпишись на новости, на рассылку, форма э, захвата контактных данных. То есть на личной страничке это сложно сделать. Я не скажу, что невозможно, но это сложно сделать. Понимаете, сайт, э, там руки развязаны, что хочу, то и ворачу. Я там еще и половина того, что я запланировал в плане захвата клиента, не сделал. Но тут главное не переборщить. Знаете, заходишь на какие-то сайты, там постоянно что-то, блин, выскакивает и сюда, и туда. Это не надо. Вебинарный сайт, он должен привлекать внимание к выступающему человеку, ни на что другое. Люди не должны отвлекаться. Поэтому я там решил не переборщивать. Вот почему мы используем сайт, а не личную страничку. Надеюсь, я хотя бы части донес. но Поймите, я не говорю, ребят, все, бросайте проводить встречи на своих личных страничках. Нет, проводите их, продвигайте свои профили, это очень важно. Учитесь выступать публично, это вам однозначно пригодится. Итак, сайт подключен. Что мы делаем следующее? Мы копируем ссылки и разбираемся, где у нас статистика. Я сейчас это покажу. Но сразу хочу сказать вот о следующем, то, что написано вот здесь вот внизу, это сокращение ссылок. То есть сайт, то есть наша платформа дает нам две ссылки, но это вообще-то одна. Одна ссылка длинная, это оригинальный вариант, и вторая ссылка короткая, это сокращенный вариант. Но они сокращены через сервис 407. То есть вот длинная ссылка. А вот эта же самая ссылка, но сокращенная через сервис 407. Вот эту длинную ссылку в открытом виде, в социальных сетях, в мессенджерах кидать нельзя. Но она пугающая, видите, какая она длиннющая. И длиннющая она из-за того, что вот эта вот примочечка, это и есть ваш реферальный код. И очень часто люди, ну не знающие, они делают ошибку. Они там ее не полностью копируют, там буковку какую-то... Не, не вставляют. И все, эта ссылка перестает работать, она перестает быть реферальной. Поэтому вот эти длинные ссылки, это, конечно, проблема. Их надо сокращать. Вот сокращенный вариант через замечательный сервис, который нам нужен, и он просто необходим для того, чтобы приглашать по телефону. Да? А вот вариант, как сократить ссылку через наш домен. Я это сделал. Посмотрите, вот ссылка, и вот ее короткий вариант, сокращенный через наш домен значит как сокращать ссылки у нас есть на платформе вот я специально тут написал 12 урок четвертое видео в этом уроке то есть это видео рассказывающее, как защитить сайт от блокировки то есть ссылку на сайт как ее защитить вот посмотрите этот урок постарайтесь сделать. да конечно кому будет жалко этих там 200 рублей а нужно покупать домен там покупать услугу переадресации да ну, тогда используйте вариант через 407. Я делал предложение, оно было в течение двух дней у нас действительно, да. Это предложение по понасокращать ссылки. И вот, видите, какое-то количество людей, не так много, не 200 человек, не 100, не 50, но человек 12, человек 12 я посокращал ссылки. И вот тут можно даже посмотреть статистику по переходам. Да, у кого-то прям этих переходов достаточно много. Вот Юлия сафона вы видите, вот у нее 74 перехода, но это еще статистика довольно старая. Сейчас она обновилась. Вот у меня тут 142 перехода по этой ссылке. Хотя в личном кабинете их больше. Теперь, где мы эти ссылки берем? Вот смотрите, опять же в разделе сайты, спонсоров, вы подключили сайт для вебинаров 2. Вот эта длинная ссылка, вы по ней кликаете еще раз и через правую кнопку ее копируете. И вот короткий вариант этой ссылки. Тоже его скопируйте. Статистика чуть ниже. Уникальных переходов 245, регистрации 3. Вот благодаря этой строчке вы можете понимать. Вы можете... Так, отключил микрофон конечно слушать не очень радует а вот благодаря вот этой вот статистике вы можете видеть работают ваши методы приглашения либо не работают нужно только понимать что статистика не, не обновляется очень быстро Но посмотрите вот видите вот здесь у меня 142 а вот здесь вот 245 то есть еще не обновилась но это нормально значит правильная статистика у нас вот тут в личном кабинете смотрите на нее она быстрее и правильнее обновляется да у меня там тоже 111 да да да да то есть это говорит о том что ваши действия по приглашению людей они работают понимаете то есть значит вы все делаете все делаете верно так извините Значит, я еще, возможно, по субботам, не на каждую субботу, но в какие-то субботы буду все-таки делать предложение по бесплатному сокращению вот этой ссылки. Поэтому, кто будет ходить по субботам в онлайн, можете воспользоваться. Предложение будет на один день. Итак, коллеги, вот эти три подготовительных шага мы с вами сделали зарегистрировались подключили сайт получили наши ссылки лучше конечно ссылочку сократить но если сложно не хочется значит используем вариант через ссылку 407 а для тех кто будет приглашать по телефону а я вообще-то всем рекомендую использовать этот способ да попробуйте со своей структурой общаться по телефону потому что не думаю что у всех есть ссылки на соцсети вот эта ссылка вам будет просто ну, жизненно необходима. Я сейчас, нет, я лучше о ней потом расскажу, когда будем говорить о приглашении по телефону. Так, итак, все у нас есть, мы переходим к последнему шагу подготовительному, но этот шаг придется делать регулярно. То есть, Чтобы вы могли людей приглашать, вы должны четко понимать, на что вы их приглашаете. То есть на какую встречу, что на этой встрече будет. Поэтому мы сделали календарный план. Календарный план на данный момент у нас реализован в виде онлайн-таблицы. Да, она может быть некрасивая, но она очень информативная, понятная. И все, что нам нужно на этом этапе, на этапе становления, там есть. У этой странички календарного плана есть тоже адрес, я его уже много раз кидал. Это тоже сокращение через домен, на котором мы ведем трансляции. Вот этот адрес ру flash life план То есть life это прямые трансляции, план прямых трансляций. Я еще ее скину несколько раз в наши чаты. То есть для чего? Для того, чтобы вы могли Перейти по этой ссылке и открыть вот такую табличку вебинарных планов. Вот как она из себя выглядит. Я очень благодарен за те рекомендации, которые вы подсказали по этой табличке. Вот сейчас она выглядит вот таким вот образом. Когда и во сколько проходит вебинар. Но мы сейчас пока говорим о вебинарах, которые мы проводим совместными усилиями. Я вам предлагаю вот пока хотя бы раскрутить что-то одно. Вебинары 19 часов по понедельникам, то есть прочувствовать, как это работает. Кто выступает, желательно, конечно, с четкими информацией, кто выступает, не только фамилия, имя, а кто это человек, да? Эта тема встречи и, конечно, о чем это будет встреча. Вот, если мы посмотрим, о чем будет встреча, вот, то вы, коллеги, поймите. Что вот если мы говорим о нашей встрече как-то очень размыто, как-то очень нечетко, как-то, в общем-то, как обобщенно, да, пригласить новых людей на эту встречу будет очень сложно. То есть в лучшем случае придут люди, которые знают спикера, то есть придут наши. То есть люди идут не на тему, а идут на спикера это нормально. Это тоже вариант приглашения. Да? То есть, неважно, о чем этот человек говорит, я знаю, что он говорит хорошо. Но нам-то нужно приглашать новых людей. И вот здесь вот люди, они нас не знают, они пойдут на тему и на те вопросы, которые на этой, на этой встрече будут освещены. Если их заинтересует это, тогда они пойдут. Если нет, ну, тогда будем опять вот вариться в собственном соку, что не есть правильно, с моей точки зрения. И вот так, извините. И вот для того, чтобы облегчить работу людям, которые приглашают, нужно очень продумать с темой и очень продумать с описанием этой темы, что на ней будет. Я вам сейчас покажу, что нужно писать. Это, конечно, немножко выходит из рамок нашего сегодняшнего диалога, но вы поймите, что это просто необходимо. И этими словами нужно оперировать, когда человек приглашает. Вот и, конечно, план должен быть сделан заранее. Понимаете? То есть, чтобы люди могли уже как-то из свое время планировать. И, например, приглашать не на все вебинары, а на те, которые им нравятся. На те вебинары, где у них, например, больше там, целевой аудитории в их личных профилях, либо там, структуре. И вот посмотрите, что должно быть на хорошем приглашении. Конечно, нужно продавать не продукт, а само мероприятие, то есть ценность этого мероприятия. То есть мы приглашаем на мероприятие. Конечно, у него должна быть цепляющая тема. Не что-то в общем, а вот какая-то цепляющая тема на злобу дня. Вот этот вот красивый баннер, но ну это уже пошла реклама, Дальше. Вот этот первый пост, первый абзац к он не должен быть масло-масляное. То есть там не должно быть ничего лишнего. То есть он должен прям цеплять внимание, иначе люди просто дальше читать не будут. И, конечно, вот того, чего у нас ну, крайне мало, то есть ни в одном описании наших прошедших вебинаров я это не видел, это основные преимущества встречи по пунктам, вот видите, тут даже я написал, маркированным списком. Потому что когда эти буллеты стоят, люди понимают, тогда вот это будет, вот это, вот это, О, отлично, все, иду. И обязательно призыв к действию. То есть как попасть на встречу делай вот это. То есть заинтересовало тебя, значит, я делаю вот это. Призывы к действию, какие-то там вещи по оформлению этого поста, это буду делать я, но когда вы пишете, вы же, это же ваша встреча. Лучше, чем вы сами, никто не напишет. Поэтому, пожалуйста, это, конечно, в первую очередь касается вас, ну, то есть людей, которые будут проводить встречи, пожалуйста, продумайте вот это. Для чего? Для того, чтобы приглашающим было проще пригласить к вам людей на встречу. А вот это вот, с моей точки зрения, очень хороший пример того, как надо приглашать людей на встречу, на онлайн-встречу. Что будет? Приходите. Цепляющий абзац. Когда и кто проводит. И вот конкретно по шагам. Что будет на этой встрече и призыв призыв 10 видите наиболее важные моменты выделены жирно это тоже можно делать и вот когда все вот это у нас есть у нас есть ссылка у нас есть тема мероприятия на которое мы будем приглашать мы можем начинать приглашать каким-то одним из способов я начну с способа социальные сети но вначале Остановлю демонстрашку и спрошу, вам понятно, что я сейчас говорю? Да, понятно. Напишите, пожалуйста, в чате, там, десяточки, что вам это понятно, чтобы я понимал, что вы вообще-то здесь у нас. Так, одну вижу десяточку. Жанет, спасибо. Людмила, Наталья, спасибо. Угу, отлично. Водички хлебну. Чтобы прошло закисление организма. Так, итак, приглашение в соцсетях. Будем использовать самые простые способы. Это рекламный пост о мероприятии. Вот пример этого рекламного поста. Я вам даже уже показал. Вообще идеальный рекламный пост. И личное сообщение. Все. Вот хотя бы с этого начать. Вариантов много, но давайте хотя бы с этого начать. То есть рекламный пост на вашей странице и личное сообщение друзьям, которые вы отправляете со своего профиля. В любой социальной сети. Я тут даже не стал перечислять. Любая социальная сеть вот эти действия поддерживает. Начнем с поста. Это проще. Это вообще-то вариант для ленивых. То есть рекламный пост, что вам нужно сделать? Я сейчас снова включу демонстрашку и покажу нам нашу табличку. Кто не обращал внимания, последним столбцом в этой табличке вебинарного плана у нас стоит ссылка на рекламные материалы. То есть я, имея тему, имея содержание, пишу рекламный текст и делаю картинки. И выкладываю это все на Яндекс Диск размещая ссылку на Яндекс Диск в нашей табличке. Прошли по ссылке, скачали все, что вам нужно, сам текст и нужную картинку извините, для вашей социальной сети, исправили текст этого рекламного поста, исправили только одно, ну по минимуму, если мы говорим, просто вставили свою реферальную ссылку, которая у вас уже есть, и опубликовали у себя на стене. Если вы понимаете, как работают социальные сети, то ваш рекламный пост пролетит в ленте у ваших друзей, и кто-то его увидит. Если друзей много, увидит больше людей. Поэтому все, что вам рассказывает Юля, все, о чем там рассказано на нашей обучающей платформе, вот для чего мы развиваем наши профили в социальных сетях, только одна задача. Чтобы больше людей увидели вот этот рекламный пост, который вы опубликовали у себя на стене. Если больше людей увидит, значит, большее количество почитает, и кто-то однозначно кликнет по ссылке. Все, мы достигли нужного нам результата. То есть человек прошел по вашей реферальной ссылке на сайт. Вот только ради этого люди развивают свои профили увеличивают количество живых целевых друзей совершают регулярную активность только ради одного чтобы их профиль просматривался чтобы то что они там выкладывают видели люди а мы там выкладываем наши рекламные пост о нашем мероприятии с вашей реферальной ссылки что мы делаем на следующий день потому что еще раз повторюсь начинаем приглашать на мероприятие заранее но ну, минимум за 3-4 дня а у кого есть время те, кто очень амбициозный и хочет много людей, вообще приглашайте. Вот Во вторник уже начинаете приглашать людей. Вообще не заканчивайте приглашать. Потому что сайт у нас работает. Что мы делаем на следующий день? Мы этот пост удаляем нафиг. Не обращаем внимания на лайки или посты, которые там сделали. Сделали спасибо людям. Да? И выкладываем его повторно. Повторно выкладываем тот же самый пост. Для чего? Опять же, для того, чтобы еще его кто-то увидел, можете выкладывать в разное время. Там, первый раз выложили в 19 часов, на следующий день удалили, выложили его там в 11 часов дня, там, на следующий день там, в обед куда-нибудь его положили. Ну, то есть, как получится. Главное – «Е». Конечно, стараться выкладывать посты в прайм то есть когда больше количество людей в социальных сетях, а это вот с 19 до 21 часа, либо в какое-то такое обеденное время, там люди там побросали и сидят. Вот выкладывайте эти посты несколько раз, чтобы охватить новых людей. Конечно, желательно что-то менять тексте поста там смайлик какой-нибудь добавили там слова какие-то поменяли кстати о рекламных постах и о картинках если они вам не нравятся естественно делайте свои то есть пишите в том стиле как вы пишете у себя на страничке то что предлагается у нас таблица это для тех кто но ну, еще не хочет этим всем заморачиваться это образцы любой образец можно и нужно улучшать теперь как это практически делается вот я перешел в нашу табличку. Видите, онлайн табличку мероприятий. Вот ссылка на Яндекс диск с постами. То есть кликаю по ссылке. У меня открывается Яндекс диск. Здесь у меня лежит картинка и лежит текст. То есть, выбираем, нажимаем скачать. Скачивается текст. Вот скачаю картинку. Выбрал, скачал. Вот скачал текст и картинку. Что я делаю дальше? Я открываю текст поста, вот он Word здесь, нажимаю «Разрешить редактирование», чтобы можно было изменять. Вот, вот этот текст. Вот видите, это еще старые тексты, когда у нас там шли трансляции на личных страничках. Вот все это дело я нафиг удаляю и размещаю только одну свою ссылку. Вот. Вот сюда. Все, беру этот текст, уже измененный в Word, либо там что-то еще исправлю. Перехожу на свою социальную сеть, первую, в которой я буду размещать ВКонтакте. Да. Кстати, как разместить пост, как это делается, все у нас есть на платформе. но Я просто покажу, чтобы была законченная запись. Вот, Что у вас новое? Щелкаете, вставляете этот текст. Клавиши Enter начинаете разделять на пустые там слова, на пустые строчки, чтобы это все лучше читалось, да. Вот видите, как подгружается наш сайт. Вот эту картинку, которую мы долго обсуждали. Она сама по себе хорошая, видите. Вивасан Live, то есть прямые трансляции Виваса. Значит, но я ее удаляю, вот, потому что у меня есть конкретная картинка для этого поста. Вот, и нажимаю, так как я подгрузил фотографию, я подгружаю фотку. А, где она у меня? Кажется, вот это. Вот это, кажется. Ну Что ты загрузил? Тут у меня много чего. Вот я загрузил эту фотку. Все, есть текст. Я в нем вставил свою реферальную ссылку. Да? Можно нажимать опубликовать. А я делаю еще что? Это такой вот совет. Я вставляю сюда красивые цветные символы. То есть, Если вы в строчке Яндекс напишите красивые цветные символы, у меня они просто даже в закладках где-то сохранены, вот, каталог цветных значков. Я просто беру вот эти вот цветные значки и начинаю их вставлять просто-напросто в текст, для того, чтобы ну, текст стал более интересным. Вот так вот выделяю, правой кнопочкой скопировать, и вот куда, ну вот давайте сюда, куда-нибудь вот сюда. Вот, вставил несколько цветных значков, сделал ну, текст более читабельным. Затем, если вы используете несколько социальных сетей, открываете там «Одноклассники», открываете «Фейсбук», открываете Twitter и делаем то же самое. Я вот специально не нажал «Опубликовать». Для чего? Для того, чтобы я мог сейчас спокойненько выбрать этот текст. Вот нажал Ctrl+A, А», все выделил, скопировал перехожу на Одноклассники, что написать? Вставляю сюда, прикрепляю картинку, перехожу на Facebook, что у вас новое? Вставляю на Twitter. В Твиттере ограничения по количеству символов в посте, оставляю только ссылку на сайт, название вебинара, и все. Все остальное удаляю, потому что Твиттер просто не даст написать много. Вот смотрите, он сейчас возьмет, мне красным все пофигачил, потому что это уже превышение поэтому я просто-напросто беру вот это вот все удаляю и оставляю только ссылку на сайт и все ну и там несколько слов и также прикрепляю картинку все нажимаю твитнуть. вот сколько я потратил на это время Ну я думаю что не так не так уже и много да то есть все достаточно быстро потому что пост уже сам по себе он у нас готов понимаете поэтому время на это тратится но ну, абсолютно немного так, туда. итак мы опубликовали пост я вам даже показал как это делается Значит, нужно четко понимать почему я сказал что пост это для ленивых но сейчас не хожу никого обидеть вот этим способом нужно пользоваться только тем людям у которых, вот от этого способа будет результат у тех людей у которых раскрученный профиль если у вас там 200 друзей то вот размещение такого поста она вам не даст переходов по ссылкам потому что ну очень мало людей этот пост увидит, еще меньше им заинтересуется, еще меньше, скажем так, перейдут. Поэтому размещение рекламного поста – это очень хороший способ для людей, которые имеют раскрученный профиль. Если мы говорим о молодых профилях, а в первую очередь это инструкция для новичков, да, у них не такие уже серьезные профили, что для них будет эффективно работать? А вот для них будет работать очень хорошо и очень просто – это личные приглашения. То есть, говоря по-русски, отправка личного приглашения вашим друзьям. Но когда вы отправляете личные сообщения, нужно четко понимать, чего не надо делать, за что вас просто-напросто по рукам надают. Это не писать людям повторно. То есть, вы ему отправили сообщение, человек вам не ответил. Вы ему еще одно, он опять вам не ответил. Вы ему еще одно, он вам тогда ответит. И ответ будет очень простой. То есть он нажмет спам, либо забанить, и ваш аккаунт заблокирует. Поэтому ради бога, не надо людям, которые вам не отвечают, кидать эти повторные сообщения. Это закончится плохо. Теперь еще одна типичная ошибка. В первом сообщении, вот прям в первом сообщении, не поинтересовавшись, ни здрасте, ни до свидания, ни зачем это, вот тебе ссылка, иди, у нас сегодня встреча, о чем не знаю, но обязательно иди, вот прям вот все тебе это нужно. Все ссылки в личном сообщении, даже друзьям, это не приветствуется вообще. И, конечно, вот то, за что банят наиболее часто, это вот типичный принцип работы людей. Они считают, что они все делают верно, блин. За что забанили мой аккаунт? То есть человек взял, написал шаблонное приглашение, то есть первое сообщение, да, скопировал его и начинает это сообщение просто вот так вот кидать. Одному, второму, третьему там в течение там, минуты он их там раскидал, там штук 20, да, и потом бац, выскочила капча капча это ответы на вопросы то есть а, разберитесь что вам тут показывает социальная сеть как только выскакивает капча это значит первый сигнал что ребят все хватит заканчиваем что-то вы делаете вообще не так то есть вы привлекли своими действиями внимание в соцсети и чаще всего это только из-за того что мы кидаем одно и то же сообщение, никаким образом его не уникализируя, не написав даже имя, да, а вот скопировали и вставили. Вот этого делать не надо. Что надо делать? Надо делать очень простые, естественные вещи. Вот в первом сообщении вы должны человеку объяснить, кто вы. Я ваш друг там в социальной сети. Мы с вами дружим в социальной сети ВКонтакте. Что вы предлагаете? У нас проходит бесплатное открытое мероприятие на тематику здоровья. Если вам это интересно, ответьте, пожалуйста. Я отправлю вам подробную информацию. Буду признателен за любой ответ. Вот такое абсолютно ненавязчивое, ненастырное человеческое первое сообщение. И если человек ответил, мы с ним продолжаем общаться. Вот если он человека ответил, Конечно, вы как сетевики, как люди, которые выстраивают личные отношения, старайтесь сразу начинать общаться голосом. Это, во-первых, приветствуется соцсетями, то есть они вот не банят за это, потому что чаще всего личное сообщение навсегда уникальное, оно диктовывается. И вы как-то сразу с человеком ну, выстраиваете уже правильные отношения, то есть вы уже его привязываете к себе. Вот, и в нашей таблице планов есть то, что я назвал примерами диалогов. Я специально не стал их заполнять, и я не буду этого делать, потому что все-таки мы работаем командой. Вот смотрите, третья страничка, то есть первая страничка план, вторая страничка, где идут трансляции, и третья страничка примеры э, сообщений. Это первое сообщение и второе. Кто начнет активно приглашать, вот сюда желательно, желательно те варианты сообщений, те диалоги, которые вас хорошо отработали, вот их, конечно, вот сохранять, чтобы люди, которые придут за вами, да, чтобы они хотя бы видели, от чего нужно отталкиваться. То есть это то, что называется образец. вот это называется образец теперь если вы приглашаете активно приглашаете отправляя личное сообщение очень хорошо например тот же самый понедельник людям которые вам ответили а очень хорошо когда вам люди хотя бы что-то отвечают если они сказали что не пойдут вы им честно скажете: спасибо это прекрасно Хуже всего, когда вообще ничего не говорят, это самый, самый неприятный стиль работы. То есть непонятно, дошло ли сообщение или не дошло, как к этому человеку относится. Поэтому, конечно, за любое сообщение людям нужно говорить честное человеческое спасибо, потому что вам ответили. Так, сейчас я еще кого-то выключу микрофон, вот мне не хочется на это отвлекаться. Поэтому за любое, за любое сообщение, которое вы получили от человека, ему нужно за это говорить спасибо. То есть это уже какой-то результат. Вот и те, кто сказал, что они придут к вам ну, навстречу. вот здесь, так как у нас нет пока, мы не используем никаких инструментов сортировки. То есть есть такой шикарный инструмент, я уже несколько раз о нем говорил, это Social SRM. Это возможность людей сортировать. То есть, например, вы взяли людей, собрали в одну папочку, кого вы пригласили. Люди вам ответили, сказали, да, они придут. Вы их переместили в другой раздел. Люди, которые придут. И, например, в понедельник этим людям просто еще раз напомнили. Там, Алексей, добрый день. Я напоминаю, вы дали свое согласие прийти к нам на трансляцию. Сегодня в 19 часов прямой эфир. Приходите. Все. Вот, если э, не пользоваться никакими вот дополнительными инструментами по сортировке, что можно делать? Ну, это такой простой, естественный вариант, который работает. Что можно сделать? То есть, если вы человеку что-то написали в том же самом ВКонтакте, либо в том же самом Фейсбуке, да, то есть вы можете сохранить адрес этой переписки. Ну, то есть, вот вы с ним переписываетесь, да, взяли, сохранили вот этот вот адрес, вот его переписки, куда-то в табличку, написали, что да, это люди, которые придут к нам на вебинар, и, например, в понедельник взяли, прошли по этим ссылкам, открылась ваша переписка, видите, закрыла, снова вставил, и написали вот это повторную напоминашку, что у нас сегодня идет трансляция. Вот это тоже можно использовать, но это, конечно, много времени занимает. Если у вас не так много друзей, и за каждый ответ, да, я приду, вы держитесь руками, вот это тоже можно использовать. Если вы работаете по простой схеме, отправляете просто сообщения, и те, кто ответил, говорите, да, спасибо, ждем вас в понедельник, и вот эти вот повторные действия не делаете, и обрабатываете только анкеты, то это более просто. Ну, то есть вы работаете объемом, а когда мы с человеком вот так вот несколько заходов, это вы работаете в индивидуальном режиме, но это требует колоссальное, колоссальное количество времени. Вот все, что нужно делать в соцсетях. Согласите, ничего такого вот мега сложного. Это легко повторяемая схема, причем повторяемая любым человеком, который зарегистрировался и пользуется в социальных сетях, там что-то делает, то есть пишет какие-то сообщения, но теперь пишите их со смыслом. Да, я, конечно, понимаю. Ой, как же я буду писать там, незнакомому человеку, но вы с ним знакомы, вы с ним дружите. Если вы с ним дружите, вы с ним должны переписываться, у вас должно быть хоть что-то общее. Если вы с ним не переписываетесь, нет ничего общего, зачем он у вас в друзьях? Причем, поймите, что вот это вот первое сообщение, оно очень нейтральное, оно очень позитивное, ни к чему не обязывающее. Его можно спокойно отправлять. И нужно вот это вот перебарывать, потому что ну зачем вы сидите в социальных сетях? Ради чего? Ответьте себе на этот вопрос. Теперь, что у нас идет дальше? У нас идут мессенджеры. Ну, здесь вообще-то все практически точно так же, как в соцсетях. Никаких отличий нет, вообще все то же самое. Вот что мы можем делать в мессенджерах? Мы, естественно, можем отправлять личные сообщения по списку контактов. И, естественно, мы можем делать то, что мы делаем у себя на профиле но в мессенджерах это работает более эффективно вот например в социальных сетях есть группы и вообще-то эти рекламные посты можно еще и в группах опубликовать это тоже очень шикарно работает. вот в мессенджерах вы чаще всего состоите не в одной а в нескольких каких-то чатах вот если у вас есть свои личные чаты то сам Бог велел в этих чатах вот кидать вот этот рекламный пост. Вот точно так же, как вы делали в социальных сетях, исправили текст, скинули текст, и потом еще отправили картинку, чтобы это смотрелось более красиво. Да? Но если чаты не ваши, вот я сейчас начал с последнего, то точно так же, как и в группах в социальных сетях, вот размещение какой-то рекламы не в вашей группе, не в вашем чате, вызовет какие-то санкции со стороны владельца группы то есть в лучшем случае удалят ваше сообщение, в худшем случае вам заблокируют доступ к чату либо к группе. Поэтому, если вы состоите в группе, либо в чате, то спешитесь с владельцем, то есть с организатором этого чата и просто поинтересуйтесь, могу я это сделать или нет. То есть так как тут нет никакой открытой рекламы, какого-то проекта и так далее, то есть мы работаем в сфере здоровья, да, и вот наши приглашения на встречи, они, они вообще-то должны проходить, особенно в группах тематических, здоровье, там, долголетие, ЗОЖ и так далее, и в чатах подобных. Опять же, с <связать> чего нельзя делать? Ну, то же самое, что и в социальных сетях. Не быть назойливыми, то есть людям отправлять одно и то же. И, конечно, не отправлять ссылку сразу же. Вот это вот раздражает всех. То есть сразу, прям в первом сообщении пошла какая-то ссылка, то есть рекламный текст и прям сразу ссылка. Переходить. Пожалуйста, так не делайте. То есть, да, два сообщения это дольше времени, но это человеческий стиль общения. Ну и что у нас остается? У нас остается э, очень важный момент. Я специально на нем поподробнее вот остановлюсь. Это приглашение голосом через телефон, либо вот на живых встречах. Это вариант работы с вашей структурой. Это шикарный вариант, который позволит вам утеплить людей, которые под вас зарегистрировались, но с которыми вы давно не общались. Общаясь с человеком голосом, вы также можете его пригласить на нашу встречу. Для этого вам нужно просто-напросто человеку продиктовать вот эти вот этапы. То есть что человеку надо делать? Первое, что нужно сделать, это чтобы человек открыл поисковую систему Яндекс или Яндекс, кому как более понятно, в любом браузере. Браузер это та программа, которая позволяет открывать вам сайты. У вас у всех стоят Mozilla или Firefox, она одно и то же название. Google Chrome это тоже браузер, Яндекс браузер, у них есть и браузер и своя поисковая система. И нужно открыть любой браузер и в нем перейти на Яндекс. Делается это очень просто, прям в строке поиска можно написать Яндекс и попадете на него. Шаг номер два. Когда вы уже находитесь на Яндексе, вы в строке поиска Яндекса набираете 407 пробел ру причем ру можете писать по-русски, по-английски, пофигу. Яндекс его найдет. И найдет прям сразу первым. То есть будет такая первая строчка, где будет адрес этого сайта 407. Вы посмотрели поисковую выдачу, а вот поисковая выдача – это те сайты, которые у вас появятся на страничке после того, когда вы нажмете на кнопочку «Найти». И он там будет первым, как я уже сказал. То есть нашли его, кликнули на этот сайт – и перешли на этот сайт 407 открылся сайт 407 он очень простой там строчка и в этой строчке нужно вбить свой реферальный код где этот реферальный код берется вот ваша ссылка которую вы получили сокращенную через сервис 407 вот она сейчас сделаю покрупнее и посмотрите вот эти цифры которые находятся после флеша вот в моем случае 27 34 11 это и есть те цифры которые нужно бить бить в строке на сайте 407 набрать эти цифры и нажать на кнопочку перейти все откроется наш реферальный сайт по вашей реферальной ссылке конечно если вы приглашаете свою структуру ну, заполнит он там анкету, ну, наверное, это нет смысла в этом особом, да. То есть, еще раз повторю, здесь главное, чтобы с человеком начать говорить и сказать, что вот у нас есть такие онлайн-мероприятия, может, люди просто там засиделись, и им хочется вот как что-то нового, интересного, да. А наши встречи достаточно интересные. Дальше, надеюсь, будут вообще шикарными, да? И после того, когда человек перешел на этот сайт, на ваш сайт, на наш сайт, Нужно его попросить для большего удобства это сохранить этот сайт в закладках, чтобы в следующий раз ему вот эту вот инструкцию не проделать. Сайт у него будет в закладках, и он спокойненько его будет открывать. Ну вот давайте я сейчас это при вас сделаю. Итак, вот смотрите, у меня открыт Google Chrome. Вот он, Chrome в уголочке. да? Вот браузер «Яндекс». Значит, открываю Chrome вот, в новой закладочки А вот работать с браузером нужно научиться по любасу. Поэтому, наверное, по средам буду проводить именно компьютерную грамотность, видеоуроков с Азов. Я перехожу на Яндекс прям по закладке. Вот видите, у меня тут закладочка Яндекс. Вы можете сделать вот так. По-русски написать Яндекс, нажать Интер. Вот он, Яндекс. Вот я сейчас перешел на главную страничку поисковой системы Яндекс. Вот она. И вот эта строчка, куда нужно вбить 407, я прям наберу так, ru, видите, и нажимаю на кнопку найти. Вот поисковая выдача Яндекса. Он тут много чего нашел, связанное с 407. Но самым первым это и есть наш сайт, нужный нам, 407.ру. Я на него кликаю. Вот он открылся. Теперь, вот в этой строке мне нужно вбить мой реферальный код. Здесь даже вот подсказочка горит. И вот даже еще одна подсказочка. Нажмите перейти. Ну, то есть, ну вообще, проще не бывает. Беру свой реферальный код. Я его вбивать не буду, я его просто скопирую. А человек его просто наберет руками, а вы ему продиктуете. Набрали, нажимаю перейти. Вот я попал на свой реферальный сайт. Почему я говорю свой? Вот смотрите, здесь, во-первых, нет никаких контактов спикера. Вот это, эта подписка на новости, я еще не доделал, но доделаю. Здесь мои контакты, видите, в правом нижнем уголочке мой аватарка мигает. И мои контакты, то есть человек может связаться только со мной, то есть человеком, который его пригласил. Вот здесь он может смотреть запись встречи. Вот в нашем случае это наша последняя проведенная встреча. Да? Что-то у нас так быстро-то прошло. Так, наверное, что-то не то я выложил. А вот это вот контактная форма, куда человек заполняет контакты. Все, человек перешел на сайт и перешел по моей реферальной ссылке. Дальше все зависит от того, кто проводит этот вебинар. Насколько хорошо он его проводит, насколько он людей подогревает, насколько он держит людей, скажем так, проявляет интерес к компании и к тому, о чем он говорит. Но у нас колоссальное количество людей, которые проводят вебинары хорошо. Поэтому ну, учить их уже по большому счету нечего. Вот, в принципе, все, что я хотел сегодня рассказать. Еще раз повторюсь, вот эта вот схема, позволяющая нам организовать очень хорошую методику сбора заявок с онлайн-трансляцией, причем вот эта схема, если ее выдерживать еженедельно, это вообще хорошая реклама и всем выступающим, и компании, и какое-то общее дело для всех. И, естественно, мы будем получать то, ради чего мы пришли, мы будем получать новых клиентов в наши структуры. И у нас будет какая-то движуха, причем не какая-то, а именно полезная движуха, движуха, нацеленная на конкретный результат. Вот, в принципе, я практически все, что хотел вам рассказать, мне осталось рассказать вам о последнем, но это я скажу в самом конце, когда отвечу на вопросы. Я вам хотел рассказать, что нужно делать тем, кто хочет поддержать спикера. Вот как поддержать спикера. Это у меня последний слайд. Вот он. он. А, по структуре. Извините, уже забыл, что я тут еще написал. Значит, вот те, кто будет приглашать голоса, хорошая рекомендация но поступить так, как вот мы делали загружая базу в СРМ. То есть мы просто выгрузили людей, распечатали, то есть у нас были контакты этих людей, фамилии, их имя и телефон. И вот имея такую распечатку, ее просто ну, довольно просто обзванивать, еще делать какие-то пометочки. Вот это все можно сделать, можно выгрузить структуру по частям, то есть, например, какую-то часть обрабатывают но ваши активные менеджеры, какую-то часть вы понимаете, что придется обрабатывать вам. Но когда у вас вот эти вот списки есть, вы по ним начинаете работать. Но я думаю, что они у вас и так есть, но возможно их нужно как-то упорядочить. Может быть распечатать, может быть сделать в электронном виде, но это тут уже каждый выбирает что-то свое. Последнее, о чем я вам расскажу, это вот именно как поддержать спикера, который выступает, что для этого нужно делать. Но это будет после того, как я отвечу на вопросы. Сейчас я запись остановлю и отвечу на ваши вопросы.